Знание, безусловно, приходит тогда, когда не неизгодно. Знание ⁇ это прежде всего это информация. Информация в нашем мире нужна для того, чтобы изменить скорость течения времени. Чем больше информации, тем быстрее течет время. Чем меньше информации, тем время течет медленно. А процессы, которые идут в этом мире, сейчас идут на скорость. То есть на общей теории магии, которую мы с вами изучаем, мы с вами знаем, что к моменту рождения Христа, к моменту Рождества Христова, все процессы у всех пантеонов очень сильно ускорились, то есть что называется, все работали на время. Вот Сейчас мы с вами тоже подходим к определенному этапу, потому что мы переходим в определенную эру, эру далее, как вы знаете, а это некий кульминационный момент. И согласно расчетам эта эра Водолея должна прибыть в 2150 году. Как правило, лет за 150-200 за 200 начинается уже такое плановое подведение промежуточных итогов, подгоняем, что называется, к результату, потому что в этот момент опять будут обнулены все процессы, и каждый через этот, эту эпоху пройдет с тем результатом, который успел получить к этому моменту таймер будет запущен по новой, будут запущены новые процессы. Соответственно, чтобы ускорить все процессы, чтобы за эти 150 лет успеть сделать очень много, процессы надо ускорить, значит, нужно больше информации. Христианский канал, мусульманский канал, иудейский канал и канал буддический, те четыре мировые религии, которые здесь присутствуют, они, к сожалению, очень сильно канонизированы, очень сильно. Когда в тот момент, когда они сюда, сюда пришли, они пришли с огромнейшим учением. То есть, ну, давайте с вами посмотрим, например, на мифологию культов тех же славян, да, тех же греков, римлян, египтян. У них были учения, но по сравнению с Библией, с Ветхим Заветом, с Новым Заветом, это детская книжка по сравнению с учебником по высшей математике. То есть это огромнейший поток информации, и чтобы с этой информацией разобраться, чтобы ее встроить в систему, нужно было 2000 лет. Ну, чуть поменьше. Да? Нужно было какое-то определенное время. И вот это, за это время информация была встроена, и выясняется, что, а больше-то они ничего давать, кроме этого, не могут, в них информация ограничена, а для того, чтобы ускорить процессы временные, информацию надо давать еще больше, где ее взять, и произошел вспрыск определенное время произошел вспрыск, это произошло в середине 19 века, когда приоткрылись дополнительные врата, хлынула мистическая информация, сначала хлынула мистическая информация, она начала как-то немножко докомпенсировать, и именно с этого времени пошло развитие технического прогресса, согласны со мной? Да? Пошло ускорение процесса времени. В 20 веке эта информация хлынула еще сильнее, а после войны, после того, как все кровавые жертвы на процессы были принесены, пошло еще большее количество информации. То есть посмотрите, какое количество сейчас литературы совершенно разнообразного свойства. И мистическое, и оккультное, и такое, и секой, и левое, и правое, и ложное, и правдивое, и угодно. Она вся нужна. Для чего? Для того, чтобы ускорились процессы. Просто для того, чтобы ускорились процессы. Поверьте, не для того, чтобы вам чему -то, вас чему-то научить, это общие процессы, это общие задачи. Все структуры, все силы сейчас гонят к сроку, гонят свои проекты к сроку, они должны закончить, они должны предъявить результат. Именно сейчас в эти 150 лет будут обостряться и религиозные войны на религиозной почве, и будет много войн для того, чтобы искоренить. Ну, скажем так, убить носителей не той информации. Чем мусульманство активничает сейчас? Потому что они позже начали, соответственно, у них и результаты меньше. Значит, они должны докомпенсировать себе сейчас все свои результаты, убить носителей не той информации, поглотить добровольные или через кровь. То есть у них уже выбора другого нет, они гонят к сроку, точно так же, как и все. Но нет худа без добра, у вас появилась возможность брать ту информацию, которую раньше бы вы никогда не получили ни от кого. Информацию, которую я, например, сейчас вам даю лет 20 или даже 30 назад, это было запрещено категорически до полного катастрофического уничтожения меня как носителя языка. Сейчас я имею право это делать совершенно без скажем так, без ущерба для, ни для своей репутации, не для жизни. Потому что сейчас это уже разрешено. Для чего? Для того, чтобы вы тоже ускорились, вы должны тоже перестать залипать на каких-то своих первозренческих постулатах, которые не дают вам посмотреть на мир шире, увидеть в этом мире что-то иное, чтобы начать по-другому с ним взаимодействовать. А значит, вы ускорите процессы, за которые ответственны сами. По-другому будете воспитывать своих детей, по-другому общаться с людьми, другие результаты достигать, другие цели себе ставить, что-то в вашей жизни должно измениться. А значит, вы будете участвовать в процессе, в процессе получения результата. Вы ускоритесь в этом вопросе. Раньше до какого-то результата надо было 20-30 лет идти, да? то сейчас это все можно за 5-6 вполне достичь, вполне и параллельно еще кучу подпланов реализовать.